Коллеги, привет! Это Андрей Тихонов. И 22-23 марта в Москве у нас будет семинар по ошибкам и осложнениям бардантии. Готовясь к нему в свое время, я перелопатил огромное количество своих самых сложных, неприятных, разочаровывающих случаев, в которых что-то пошло не так, затянулось, вызвало серьезные осложнения, проблемы, конфликты. И с удовольствием поделюсь с вами этой информацией на семинаре. Мы разберем такие темы, как резорбции корней, выход корней за кортикальную пластинку, рецессии, удлинение лечения значительное, начало лечения хирургических случаев без хирургии, разочаровывающие результаты от этого, проблемы в организации работы, которые приводят к серьезным проблемам на выходе. В общем, все, что делает вашу работу стрессовой и неприятной. Сделаем так, чтобы она была успешной, интересной и приносила вам удовольствие. Так что до встречи на семинаре в Москве 22-23 марта.